Все вы наверняка знаете, а многие даже и видели, как рыбаки ловят рыбу. Они обычно забрасывают снасти в надежде, что они поймают какой-то улов. Точно также есть браконьеры, которые не забрасывают снасти, которые используют другие приспособления для того, чтобы оглушать рыбу, чтобы она всплывала на поверхность и им всего лишь нужно собрать эту рыбу. Когда Господь призывает человека на служение, то Он делает его ловцом человеков. Тогда Господь по Слову Своему говорит этому человеку куда, как и в какое время забрасывать сети. По Слову Господа. И когда человек это делает по Слову Господа, Тогда Господь наполняет эти сети рыбой. Люди сами приходят к этому человеку, ему не нужно гоняться за людьми, ему не нужно заставлять людей верить в Иисуса Христа, ему нужно всего лишь забрасывать сети по слову нашего Господа. Но есть также и браконьеры, так называемые христиане, которые гоняются за людьми, которые оглушают людей, которые не дают человеку никакого шанса. Они оглушают его и этот человек становится как зомби, он верит во все то, что этот человек ему навязал. И очень сложно переубедить этого человека, пока сам Господь не прикоснется к этому человеку и не откроет ему глаза на всякую истину. И таких браконьеров хватает, они оглушают рыбу, они делают из людей зомби. Они ходят либо в церкви, и эти браконьеры используют этих людей для того, чтобы наживаться на них. Они эту рыбу используют либо в пищу, либо на продажу, чтобы иметь деньги, чтобы иметь успехи и процветание. Это браконьеры, это хищники, которые Царство Божьего не наследуют. Никогда Господь не призывал хищников и браконьеров на служение. Если вы гоняетесь за людьми, чтобы им что-то навязать или заставить их верить в Господа Иисуса Христа именно так, как вы считаете правильным, то вы хищник и вы браконьер, и вы не сможете наследовать Царство Божье. Когда Господь вас призовет на служение, то Он вам будет говорить куда забросить сеть, как их забросить и в какое время. Вы будете все это знать. И тогда люди сами придут в эти сети. Для того, чтобы вы не использовали этих людей в корыстных целях, а для того, чтобы вы этих людей привели к Иисусу Христу, чтобы Господь сам вел этих людей в Царство Свое. Ты должен быть честен сам собой. Посмотри на свою жизнь. Кто ты? Ты браконьер, который гоняешься за людьми и заставляешь их верить в Иисуса Христа именно так, как ты считаешь правильным? Или ты все-таки рыбак Божий, которого Господь призвал на служение, и ты забрасываешь сети по Слову нашего Господа, и Господь сам наполняет эти сети, и ты этих людей приводишь к Иисусу Христу? Посмотри на себя со стороны и будь честен сам с собой. Да благословит вас. Господь наш Иисус.